Всем привет! Представляю новое видео из серии Как обмазать свой страйкбольный Глок печатными деталями В данном случае это самоглок По данному направлению планируется несколько коротких видосов Конкретно в этом видео я продемонстрирую печатный магвел, Короткий магазин с пяткой и бубен для CM030 По-быстрому соберем и постреляем Переходим к сборке для начала поменяем крышку мотора на крышку в виде магвела. Замена проста, выкручиваем два винта, выбиваем пин, установка в обратном порядке. Теперь соберем короткий магазин с пяткой. Для этого нам понадобится донор в виде штатного короткого магазина. Необходимо перекинуть все пружины, зацепы, толкатель и крышку с винтами на печатный магазин. Пружину для шаров желательно заменить. Используем пружину от старой механы с примерной длиной 160 мм. Сборка не должна занять много времени и сил. После установки всех элементов вставляем пружину через нижнюю часть пятки и фиксируем крышкой. тоненькая, но есть нюансы. В зависимости от настроек вашего принтера напечатанный магазин может отказаться фиксироваться в шахте пистолета. Для этого необходимо слегка подрезать выемку на магазине, так как это делаю я. Также не неподача шаров из-за зажатого зацепа. Данную проблему можно решить если немного расширить полость в которой установлен зацеп, я это делаю кацелярским ножом. Основным отличием от штатного короткого магазина является отличный внешний вид магазина с пяткой, а также увеличение шаров на 5 штук. А теперь переходим к сладенькому, меня давно об этом просили и я это сделал. Кажется, теперь на пистолетках лучше не появляться. Итак, бубен для цима ГЛОКа. Как собирать сам бубен можно посмотреть, перейдя в видео по подсказке или по ссылке под видео. И я лишь покажу, как собрать бубен с магазином для ГЛОКа. Для сборки, за исключением основного механизма бубна, нам потребуется 4 печатных детали, пружинка от пулеметного короба длиной 50 мм, Данную пружину можно заменить аналогичной пружиной с внешним диаметром 8 мм и внутренним не менее 6 мм. Два винта ISO 7991M3 на 25 мм. И донор в виде короткого магазина для цемоглока. От него мы возьмем только заднюю стенку и верхнюю часть с зацепами. Сборка производится в следующем порядке. С магазина донора перекидываем детали фиксации шаров и заднюю стенку. Затем в новый магазин вставляем пружину для подачи шаров. Теперь прикручиваем к магазину деталь-соединитель при помощи двух винтов. Далее вставляем нижний конец пружины подачи в механизм подачи. И всю получившуюся конструкцию устанавливаем в бубен. Фиксируем винтами и готово. Можно и пострелять. Кстати, штатной кнопки сброса магазина достаточно, чтобы надежно удерживать такую громоздкую конструкцию, как в Как видите, все работает, стреляет, даже аккум раньше сел, чем шары закончились. Подводим итоги модельки получились модельки бесплатные так что пользуйтесь на здоровье и не забывайте про автора и делитесь этим видео Что же будет в следующей части я если честно еще не решил как решил сообщу об этом в группе вконтакте так что добавляйтесь и туда там много интересного по сопутствующей тематике а у меня на сегодня все всем здоровья и до скорого